После того, как начал микродозить мухомором, на 180 градусов изменилась жизнь в лучшую сторону, может ли это быть связано только с мухомором или нет? Ну а что, а почему нет? Мухомор это, это очень, вот это, это очень. Это очень. Мухомор делает вас сильным, понимаете? Вы когда вот э, сидите, например, зачмаренный, задроченный и без аватарки, и без имени, когда ты начинаешь мухомор, мухомором микродозиться, ты говоришь, да пошли вы все нахуй, блядь, какой я без аватарки, почему я должен быть чумом, блядь, которое может вообще себе позволить, блядь, сидеть под лавкой и жрать говно, блядь. И, и, и вот и мухомор говорит, давай всех нахуй пошлем. Это чисто так, общение с мухомором при микродозе, Пфф, легко, блядь. Кстати, я всем рекомендую, если будете проходить вот этот вот тренинг, да, микродойтесь с мухомором, где-нибудь до микродойтесь. кстати, вот у нас скоро же тоже будет готово, мы уже подготовили первую заготовку, мы по баночкам, по этим пилюлькам, сейчас найдем, где будет более-менее вменяемая цена, мы эти микродозы будем готовить. Я вообще думаю, у нас будет э, частью программы Гипнокоучинга микродозинками микродозинг мухоморами то есть и тогда будет все быстрее все интереснее все легче потому что ну как бы ты ты просто на микродозинге мухомором не позволяешь быть себе чмошником не получается вообще а, например бухать почему не получается на на мухоморе потому что он говорит тебе ты ты ты, ты, ты, че, ты, ты действительно хочешь говном быть вот этим блядь? свиньей блядь, в человеческом виде причем свинья я с уважением к свиньям отношусь потому что они выше по статусу свиньи человека ты берешь не mm -mm, не хочу, mm -mm, mm -mm. Не, не, не, надо спасибо да поэтому вы пользуетесь мухомором именно микродозинга мухомора как вот толчком который может вам помочь делать более героические вещи по жизни потому что еще раз повторяю Жизнь настоящая, это героизм, это, это настоящий сука героизм, прям вот, uh, потому что говно жевать под лавкой это каждый может, а из этой подлавки вылезти, помыться, привести себя в порядок, сказать пошли вы все нахуй, блять, вот эти блять чмошники я больше не с вами. Они говорят, Ты, блядь, был, был же нормальный же человек, блядь, только бухали вместе в гараже, блядь, нахуй. Это сопли жевали, я, блядь, предал нас, нахуй. Ты говоришь, да, блядь. Угу. И пошел своей дорогой. Вот. На это нужны, так сказать, героические вот эти вот флюиды. Этот самый Мухомор это дает. Я к Мухомору очень с мега уважением отношусь. И поэтому... Поэтому рекомендую вот, но треповать на мухоморе только прям привязанными и, и с этими ситерами. Вот. если вы такой мощный и это самое прокачанный физически вам нужно три ситера, если вы хотите там например 20 25 30 грамм мухомора И еще привязанным надо быть. Вот тогда да, тогда, тогда да, то есть это целый это целый такой ритуал, вот, поэтому я как бы, я знаю, что может быть, я, я примерно такое проходил в Айаваске, в Айаваске, что, удобно, она тебя нахуй парализует, и ты вот это вот лежишь, вот, и тебе там лоботомию делают, это говно выковыривают, да, а в Мухоморе твое тело еще что-то как-то там может ходить, пока ты это в ауте, и все. Мухоморы, Дмитрий говорит пили войны, друиды Норвегии. Мухоморы кто -то только не пил и не ел, блин. Мухоморы вам запретили. Кстати, смотрите. Я вам показывал вот эти вот книги, которые у меня про грибы? Какие там картинки? Хотите, я вам покажу правду вообще? Вот это вот, смотрите. Картинка вам ничего говорит. Эти все картинки из церквей, построенных до 1000 трехсотого года вот это сейчас я вам покажу чем занимались святые смотрите и причем это это никакой не фейк это прям реально это прям есть место это во Франции и в Европе это все на стенах нарисовано в 1200 году так. вот смотрите Иисус и офис Ифевич. И вот его, эти самые пацаны тоже ушатанные на грибах. Видите, везде грибы. Вот, грибы. Вот здесь он вообще лопатой.. Сейчас я это поправлю. Тут он. Это все прям, видите, вот этот вот, вот это вот, в мухомор. Вот. Видите, какая. Видите, история вообще Адама и Евы. Смотрите на чё похоже вот это а? а? не дерево они жрали не фрукты блин они же грибы запретные жрали и до сих пор вам нельзя понимаете грех эти а... на причастии. как вы думаете что люди пили вместо алкоголизма алкоголя который делает из человека свинью вот история кстати как это называется мамка типа иисуса смотрите что у нее в руке а вот это вот история дамы и евы вот этот кругляшок красный с точками ничего не поминает вам а, а? а? не ничего а это? это это у них вот тоже мозаика а вы говорите а, а можно мне мухомор или я сдох мне ну, нельзя а, история когда а, иисуса распяли например Ему на какой-то типа что-то давали есть, а есть ему вот что давали, вот это, на палочке, чтобы его не это самое. Потом можно было живым снять, кстати. У нас это все, вся эта подноготная, задокументирована, прикинь. Архангел с мухоморчиком. Вот. Поэтому вы как бы это самое не шалите рабам нельзя вот. у меня эти тут целая библиотека я, я сейчас это очень глубоко изучаю скажем так Лина напишет дедушка болел онкологией, бабушка нажарила мухоморов чтобы не мучился дед съел на следующее утро говорил, что мне лучше стало приготовь еще дед живой остался вы не прикалываетесь, рак лечат мухоморами? Ну, серьезно, лечат мухоморами рак. У мужа был изначально диагноз депрессивный психоз. Залечили галоперидолом. Но с каждым днем ему все хуже и хуже. Дозировку ему не могут подобрать. Можно ли рискнуть пиградозинг, если принимать... Я не знаю, это, то есть там, там уже с врачами говорите, это, понимаете? я его не не диагностировал, я никакие советы не могу давать. Вот. Но вообще, чтобы вы понимали, вот после того, что с ним сделали, у него мало вероятности, что он вернется в нормальное состояние. Ему нужно будет что-то альтернативное, скорее всего. Где брать грибы, какие, сколько, кто проведет инструктаж. У нас в гипнокоучинге есть целые вебинары. Мы даже приглашали Епифанцева, актера, и Вишневского, миколога, и он проводил новые вебинары. Вообще все это на YouTube есть. Вот у вас есть такой инструмент офигенный Google, а вы им не пользуетесь?